Здравствуйте! Начнем сегодняшнюю подборку пород собак для содержания в квартире са Скайтерьера. Это удивительная собака. Она очень красива и отличается спокойным характером. Скайтерьер пленяет своей улыбкой, легкой походкой и роскошной шерстью. Хотя Скайтерьер и наделен сдержанным характером, но от этого энергии в нем немало. Он один может взять на себя вопрос поднятия настроения всех членов семьи. Едва появившись на публике, этот маленький улыбающийся сгусток энергии оказывается в центре внимания и моментально поднимает настроение всем окружающим в радиусе трех метров. Секрет обаяния скайтерьера в уникальном сочетании чувства юмора с манерами настоящего джентльмена. Рост собачек достигает 25 сантиметров и весом не более 18 килограммов. Продолжительность жизни составляет 12-15 лет. Селихем Терьер это выносливая и очень храбрая собака, отличающая себе страшием и проворностью. По отношению к детям пес дружелюбно настроенный, но может дать сдачу, если ребенок причинит ему боль, например, ударит или потянет за шерсть. На сегодняшний день это сугубо декоративная порода собак, Разводятся для участия в выставках и в качестве домашних питомцев. Селихем-терьер не требует особого ухода, это собака, которая буквально читает мысли хозяина, без слов понимает его настроение и эмоциональное состояние. Пес не терпит крика и неконтролируемых эмоций со стороны владельца. Ответная реакция может оказаться совершенно непредсказуемой, вплоть до побега. Четверолапые любят спорт и отлично себя ведут во время дрессировок, живут собачки 12-14 лет. Рост до 31 см, вес до 9 кг, самки немного мельче. Русская салонная собака – это маленькая собачка немного удлиненного формата. Хорошо сбалансирована и пропорционально сложена. Выглядит нарядной, благодаря обильной длинной прямой шерсти, равномерно покрывающей тело собаки, распадающейся на пробор вдоль позвоночника. Порода «Русская салонная собака» отвечает самому изысканному вкусу и высокому требованию. Нежная и верная, веселый компаньон, умница и красавица. А того и прозвали ее в народе «Ласково-русалкой». Русалка – это декоративная авторская собака со звездным будущим. Она пополнила копилку пород, принадлежащих Российской Федерации. Милая и добрая собачка лишена отрицательных черт характера. Идеально подходит для содержания в квартире. Глядя на нее, человек получает эстетическое удовольствие, а общаясь с ней, заряд положительной энергетики. В чертах московской русалки можно проследить экстерьер Йоркширского терьера, пекинеса и длинношерстного той-терьера. Высота в холке от 18 до 28 см, вес от 2 до 3,5 кг. Живут собачки от 12 до 15 лет. Норфолк-терьер – внешне похож на норвич-терьера. Несмотря на 200-летнюю историю существования, норфолк-терьеры – не самая распространенная порода собак. Большая часть этих терьеров живет у себя на родине в Великобритании. Сейчас их популярность в остальных странах растет, и это вполне объяснимо. Благодаря компактным размерам норфолк-терьеров, можно содержать даже в маленькой квартире и брать с собой в путешествие. По характеру норфолки – веселые, жизнерадостные и добродушные собаки. Представители породы очень покладисты-контактны, быстро привязываются к своим хозяевам и стараются всегда быть в центре событий. Несмотря на скромные размеры, норфолк-терьеры отличаются удивительной смелостью. В случае опасности они обязательно встают на защиту хозяев. Живут собачки от 14 до 15 лет. Рост 23-25 см для обоих полов, масса тела 5-6 кг. Петербургская орхидея – совершенно новая порода декоративных собачек, выведенная десятилетия назад. Внешняя петербургская орхидея – это компактная, миниатюрная, гармонично сложенная собака. Эта маленькая жизнерадостная собачка максимально приспособлена к жизни в квартире. Она ласковая, общительная, игривая, предназначена исключительно для любви и нежности. Петербургская орхидея имеет статус собаки-компаньона. Она обладает уникально покладистым, дружелюбным характером. Коммуникабельность и дружелюбие являются не только породным признаком, но и своеобразной визитной карточкой орхидей. Полное отсутствие агрессивности у собак делает ее безопасной для людей любого возраста, в том числе для детей и людей пожилого возраста. Рост в холке составляет до 30 см, вес до 4 кг, а живут собачки от 12 до 14 лет. Адис звезда Одессы, авторская порода собак с перспективным будущим. Ласковый питомец и экстравагантный компаньон. Первая и единственная порода, имеющая украинские корни. Одесситы говорят, что она идеальна. За основу выведения породы были взяты подходящие по типу дворняжки, с которыми генами поделились старотипная мальтийская баллонка, карликовый пудель и жесткошерстный фокстерьер. В результате грамотной селекции одессы получили ум и интеллект, нарядную шубку и жизнелюбивый нрав. Собака-компаньон и обладатель декоративной внешности простой в уходе, умный, послушный и красивый песик, с устойчивой психикой. О таком четвероногом друге мечтают тысячи людей на планете, и он способен исполнить их мечту. Рост собачек 25-30 сантиметров, вес от 2,5 килограмм до 3 килограммов, живут 12 лет и более.